Вот эту пачку денег я заработала на данном сайте всего лишь за полтора месяца. О самом сайте вы узнаете чуть позже. А сейчас вам нужно лишь досмотреть данное видео до конца и после этого внимательно повторить мои действия. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я покажу, как можно заработать полторы тысячи рублей буквально за две минуты сразу на свою банковскую карту. Заходим на сайт кэшбэков, ссылка на сайт под этим видео, спускаемся ниже и видим акция 30% кэшбэк за перевод P2P от 3000 рублей. Кто не знает, это перевод с карты на карту. Буду переводить со своей карты на карту мужа 5000 и получу 1500 прибыль. Смотрите. Так, кэшбэк 30% начислится моментально на вашу карту сразу после перевода на сумму 3000. Переходим на сайт. Ввожу номер своей карты. Теперь срок действия карты. Месяц, год. Три цифры с обратной стороны карты. Так. Теперь номер карты получателя. Вожу номер карты мужа. Переводить я буду 5000 рублей. Перевести нажимаем. Сейчас придет код с банка. Пришел код, его вводим и нажимаем отправить. Платеж успешно обработан. Замечательно. Давайте посмотрим Сбербанк онлайн, что деньги списались. Сейчас 59 720 рублей. Обновим страницу. 54 720. 5 тысяч перевелись на карту мужа. Так, еще раз обновим. Сейчас должен прийти кэшбэк. Да, вот. 56 220. Мы вплюсим 1500. Давайте посмотрим историю. Вот, как видите, 5000 перевод на карту мужа. Полторы кэшбэк. Вот таким очень легким образом можете зарабатывать каждый день. А только есть один минус, что кэшбэк дается только один раз в сутки. Но ничего, и за это огромное спасибо. Где еще заработаешь за две минуты полторы тысячи? Думаю, нигде. Спасибо за внимание. Ссылка на сайт под этим видео. Заходите и зарабатывайте. Не теряйте времени. Всем пока. Друзья мои, еще одна мошенническая схема, которая говорит о том, что при переводе денег с карты на карту, с вашей, например, картой вы переводите там деньги на карту вашего знакомого или на собственную вторую карту, вы получите с каждой суммы перевода 30% кэшбэка, 15%, ну, кто что обещает, да? Для этого нужно зайти, перейти на, по ссылке на сайт, ввести данные своей карты, данный вот номер карты отправителя, и тут же вас просят ввести ЦВВ-код. И номер карты получателя. Переводите сумму, получаете 30% от этой суммы и, соответственно, ничем якобы не рискуете. То есть, эти деньги с вашей одной карты переводятся на вашу другую карту. И из воздуха вы получаете откуда-то, непонятно, вам этот сайт платит 30% там, процентов от суммы перевода. И дальше идет там, рейтинг услуг. Оценили, что это тысячи человек, что тут неважно, какие, какие банки у вас. Единственное, что есть лимиты и ограничения этих переводов, да. Максимальная сумма переводов за месяц, ну, то есть, чтобы вы сильно много не зарабатывали, а то у вас же денег там куча. Вот, и вы вводите все эти данные, и, соответственно, ваши денежки улетают непонятно куда, с вашей карточки. Почему? Потому что ваши данные достаются мошенникам, и, соответственно, с этого со всего они получают свой доход. Для этого как раз такие мы нужны вот эти все цифры и дата действия вашей карты и ЦВВК-код. Этих данных достаточно для того, чтобы с вашей карты, вашей карты, например, расплатиться где-то в интернете, совершить с нее какие-то платежи, и вы сами эти данные этим людям сообщаете добровольно. Не ведитесь, еще раз говорю, на это все дело, потому что эта схема, опять же, вот мне попалась в рекомендациях, в ролике прям была в YouTube реклама. Данной схемы. И женщина рассказывала о том, как она зарабатывает вот таким способом. Причем этот способ еще это они вставили умело. Якобы, что это все через Letyshops проходит, что эта акция у них находится на сайте, и что все официально, все классно, ваши деньги защищены, вы ничем не рискуете. Все довольны, рейтинг огромный услуг, да, успешных переводов уже 2 с лишним миллиона. То есть людям просто за перевод с их собственной карты на другую карту капают деньги. Ты сидишь дома, переводишь деньги с одной карты на другую, и, и если бы не лимиты, то ты стал просто мультимиллиардером. Но есть лимиты, которые якобы-якобы не дают тебе сильно разбогатеть на всех этих переводах, но даже если предположить, что вы получаете 30% от суммы там, в 100 тысяч рублей, это 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей из воздуха просто за перевод каких-то денег с одной карты на другую. Но ну, не верьте вы в это во все, ребята. Не бывает бесплатный сыр только в мышеловке. Естественно, у вас деньги просто украдут, и дальше вы будете пытаться что-то доказать, что-то искать, хотя сами виноваты, что ввели непонятно куда данные своих карточек. Поэтому не попадайтесь на эту схему. Схема похожая с той, что я уже говорил на своем канале. И лишний раз подтверждает то, что в данный момент, сейчас, вот в это сложное время, мошенники не спят. Они активизировались и жаждут получить ваши деньги в свой карман. Не ведитесь, никому никогда не показывайте эти данные, никому их не сообщайте, ни по телефону, не вводите их в интернете. Это все точно обман и мошенничество. Если вы в этом не разбираетесь, лучше спросите у других, посмотрите подобные ролики. Прежде чем куда-то ввести свои данные, проверьте, тысячу раз проверьте, что это точно не развод, а точно реальная схема. И поверьте мне, что все схемы, которые обещают вам заработок из воздуха, они все